Если вещь разламывается, значит это говорит о том, что носитель не выдержал энергетического потока, который был направлен на тебя. Ты попала в зону, где либо энергетически она была очень сильна, да, и он взял на себя удар. Если эта вещь была сделана немножко на что-то дополнительное, то есть на приобретение каких-то прав или способностей или денежных потоков, например, то ты попала в зону, которая отрицает получение денежных потоков, прав и прочего либо по самому факту присутствия человека здесь, либо таким способом или в таком ключе. Да, поэтому бывает о том, что они выделяют инородную структуру, которая нарушает экономные правила и наносят по ней удар по структуре. То есть в данном случае, например, если вот амулет допустим на приобретение каких-то магических способностей, да, а ты попала в зону, где магические способности как факт отрицают вообще, или считается, что приобрести их можно только другим способом. и тут ты вносишь в это пространство, пространство, на котором они властны, вносишь программу, которая олицетворяет собой совсем другой алгоритм. Соответственно, она будет рассматриваться как вирус, на нее как лейкоцицияВ именно на программу, убить сам амулет. Поэтому старайтесь не носить свои амулеты в местах, где, ну, скажем так, это категорически неприемлемо. Да? Потому что с моими амулетами в церковь лучше не заходить. -Да. -Да. Вот -Да. вот, во да? Ну, так, случаях, всякий случай. И так далее. Во всех остальных, то есть все, что связано с религиозными культами, обычно мои амулеты именно религиозные культы, кроме молодого Тора. Молот Тора он просто считывает агрессивное воздействие на тебя, от кого бы оно ни исходило он не будет разбирать положительная нути отрицательная он мужик простой даже очень простой он не будет смотреть как это повлияет эта агрессия через 20 лет чем она для тебя вернется да? нет <свят> так далеко наша мысль не бежит агрессия агрессия все убить тварь <свят> <свят> <свят> <свят> <свят> Но еще целостность сохранилась, да. это говорит о том, что он еще держится. Да, программа не разрушена. Угу. Вообще на всякий случай, да, если у вас есть амулеты на обретение магических способностей, надевайте их на ночь, просто на ночь, вас точно никто не тронет, и вы никого не нарушите, потому что в своем праве ночь это ваше время.